Проект Читай быстро представляет главные из книги Дафни Симеона. Я не я. 10 основных фактов. Жмите и подписывайтесь, а мы начинаем. Факт номер один. Жизнь с пеленой на глазах. Деперсонализация состояние, при котором пациент ощущает отчуждение от самого себя и окружающей действительности, сохраняя ясное осознание происходящего. Состояние проявляется обособленно или в комплексе с другими заболеваниями психического характера, кратковременно или систематически. Симптомы деперсонализации. В зависимости от того, какая область повреждена, деперсонализация проявляется различными ощущениями. Характерным признаком считается перманентное или эпизодическое чувство отстраненности от собственного тела, ощущение себя, как в фильме. Болезнь без причины. Деперсонализация относится к диссоциативным расстройствам, которые, как известно, провоцируются травматическим опытом или насилием. Заболевания провоцирует широкий спектр травматических событий, детская обида, стресс, прием наркотиков. В некоторых случаях триггерное событие отсутствует полностью. Сенсорное искажение, документальная фиксация явления деперсонализации начинается с 1870 года. В заметках психиатра встречаются записи, в которых говорится, что пациенты не ощущают себя собой, не узнают себя, свой голос. Авторство теории сенсорного искажения принадлежит Морису Кришаберу. Пятый факт – деперсонализированный Фрейд. Идеологи психоанализа описывают дереализацию как защитный механизм от негативных чувств, конфликтов и переживаний. Зигмунд Фрейд испытал эпизодическую деперсонализацию, описав ее как странное отчуждение, испытываемое по отношению к части реальности или к собственному «я». Шестой факт – аспект времени. Пациенты, страдающие деперсонализацией, часто жалуются на искажение восприятия времени и феномен дежавю. Текущий момент может казаться остановленным, зацикленным, далеким прошлым. Тревожность. Среди лиц, страдающих деперсонализацией, выделена отдельная группа людей с беспричинной тревожностью. Избегание устрашающих объектов и ситуаций не помогает избавиться от страха. Источником страха выступает сам человек и его чувства. Восьмой факт – распространенные триггеры. Согласно исследованиям Маунт-Синай и Института психиатрии, выделены 8 основных триггеров возникновения деперсонализации. Все их можно найти в текстовой версии обзора книги по ссылке под этим видео. Методы коррекции Психотерапевтическая работа с расстройством включает следующие методы. Введение дневника, заземление, анализ симптомов. Подробно про каждый из них можно прочитать все в том же текстовом обзоре, ссылку на который вы найдете уже без труда. Заключительный факт – просветленность как побочный эффект. В деперсонализации присутствует много неприятного, однако стоит отметить, что страдающие ею пациенты более восприимчивы к сложным философским концепциям. Лучше ориентируются в абстрактных понятиях, подмечают очевидное. Главное их желание – вовремя остановить мысленный поток, чтобы мысли не приобрели безумный характер. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании и сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем новинку от Дафни и Симеона «Я не я», вместе с «Читай быстро».